Всем привет, я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я хочу рассказать о базовом интерьере. Как есть базовый гардероб, сочетая вещи из которого, добавляя какие-то аксессуары, можно выглядеть всегда по-новому. Так и базовый интерьер. Добавляя в него различные текстиль и аксессуары, мы можем изменять не только характер, но и вообще уводить в различные стилистики. Он никогда не надоест и останется модным на долгие годы. В чем же еще плюсы такого базового интерьера? Он спокойный и в нем нет никаких раздражающих факторов. Здесь вы не привязаны никакой стилистики, и с помощью декора аксессуаров вы можете придать интерьеру любой стиль, какой захотите. Это идеальный интерьер для сезонного декора и особенно он подойдет тем, кто любит украшать свои дома. Квартиры с таким интерьером легко продаются, покупаются и сдаются. Из чего же состоит такой интерьер? Оттенок стен может быть бежевый или светло-серый. Также могут быть абсолютно белые стены. Отделка стен. Краска, однотонные обои или штукатурка с чуть выраженной текстурой. Напольное покрытие. Ламинат, кварцевинил или плитка. Главное, чтобы текстура пола была спокойная. Потолки. Натяжные матовые или гипсокартон, чтобы был только один уровень. Возможно применение подсветки. Точечных, трековых или линейных систем. Корпусная мебель. Прямая, геометричная, чаще всего белого цвета. Может быть подвесная или на ножках. Мягкая мебель. По цвету бежевые или серые диваны и кресла, по форме простые и минималистичные. Текстиль. Базовые цвета, оттенки бежевого или серого. Но вот уже текстилем мы можем придать характер или стилистику интерьера. Выбрать какой-нибудь яркий цвет или добавить рисунок или фактуру. Давайте проведем эксперимент. Возьмем диван, который по цвету и по форме я бы отнесла к базовому. Это диван-кровать Амели из гипермаркета мебели и товаров для дома Хофф. Поместим его в базовый интерьер, где спокойный пол и серые стены. Попробуем минимальными средствами придать интерьеру скандинавский стиль. На стену повесим постеры. Добавим плетеный ковер. Повесим ловца снов на стену. Около дивана можно добавить подвесы. Подушки в стильный диван. Абсолютно все, что я добавляю в интерьер, можно купить на Алиэкспресс. Ссылки я оставлю под видео. На пол можно поставить цветок в корзинке. Получилась абсолютно скандинавская комната. Все убираем. Снова только базовый интерьер. Будем делать минимализм. Поставим постер за диваном. Постелим ковер, добавим два бра на стену, подушки на диван, журнальный столик и интерьер в стиле минимализм готов. Это все тоже с AliExpress. Опять возвращаемся к базовому интерьеру. Будем делать современную классику. Ставим металлический столик под золото, вешаем постеры, добавляем подушки на диван, стелим ковер, можем добавить два молдинга на стену, подвес над журнальным столиком, и интерьер в современной классике готов. Думаю, теперь у вас не осталось сомнений в преимуществах базового интерьера. Можно сказать, что мы тратим довольно небольшие суммы на текстиль, аксессуары и декор, а в итоге получаем абсолютно разные интерьеры. По такому принципу в квартире можно проработать любую зону. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики.